Королева Воды. Изображение карты. Прекрасная обнаженная женщина медленно бредет под дождем. Кругом вода и слякоть, но ее погруженную в себя не смущает дождь. Очищающий ливень только делает более ярким внутренний свет, которым полна эта женщина. В фигуре чувствуется легкая, светлая грусть, отзвук каких-то прошлых страданий. Они и чистили, и переменили ее, и теперь женщине не страшно быть одной. Она ушла в себя, в свои эмоции, но чувствует себя там спокойно и комфортно. Все в прошлом. Я иду, я очищаюсь. Значение карты. Любовь, верный друг, честность, ясновидение, чувствительность. Состояние. Грусть, переосмысление, серьезная внутренняя работа над своими чувствами, очищение, гармония, внутренний свет, может указывать на конкретную личность. Характеристика отношений, любовь для себя, если речь идет о паре, то можно говорить о глубоких чувствах, но которые переживаются поодиночке. Физическое состояние, очищение организма, в некоторых случаях будет указывать на начало месячных. Чувство, созерцательность, грусть, понимание чего-то высшего, что происходит за планами обыденного бытия. Предупреждение карты. Есть ли у тебе тут внутренний свет, который может согреть сезон дождей? Совет карты спокойно проходи через дождь. Живи здесь и сейчас, неси свое состояние. Все имеет свою ценность. Вода очищает, грусть делает нас мудрее. Погружение в себя дарует ясновидение. Астрологическое соответствие рак.